нас тут да. раздают, великий распродаж. Да. Не знаю, как То это распродажа. А, тут перед Новым годом да. все распродают. Леном лено хотят денег, побольше денег, чтобы успеть купить доллары. Потому что после Нового года все дороже, и товары не будут продлить. Стройматериалы. А, ну типа этого, типа билы. Ну ты не потеряй, я посмотрю. Вот что лезть поперед Байкал Пекла.